1942 год. Немецкие войска сравняли город с землей массированными воздушными бомбардировками. Тем не менее, в городе их пехотные части столкнулись с ожесточенным сопротивлением, поскольку на защиту Сталинграда были брошены все силы Красной Армии. В ходе постоянных столкновений в городе была практически стерта линия фронта. Среди руин оставалось множество укрепленных огневых точек, окруженных ничейной землей. Немецкий расчет на бронетехнику и точные скоординированные удары оказался бесполезен на узких разрушенных улицах Сталинграда. Оборона Сталинграда имеет огромное значение для всего Советского Союза. Красноармейцы будут защищать город до последней капли.